Всем привет! Вы на канале Бородатый Мастер. Сегодня будет интересное, полезное видео, но прежде хочу показать вам очень интересный канал. Всем привет! Я на своем канале делаю обзоры на ножи из моей коллекции. И не только, а еще пытаюсь делать руками то, что могу. Делаю ножи, шью ножны, работаю с эпоксидкой, стараюсь говорить простым языком. Иногда провожу стримы, и мало ли что еще придет мне в голову. Мой канал называется Сергей Мейкс. Подписывайтесь, если интересно, надеюсь, скучно не будет. Если вас канал зацепил и вы хотите подписаться, то переходите в описание снизу, там есть ссылка, и подписывайтесь. А мы погнали! Будем начинать. А начну я с фанеры толщиной 10 мм. Размечаю четыре одинаковых детали. С помощью пилы распиливаю на не совсем точные отрезки. С помощью циркулярной пилы равняю все в размер, миллиметр в миллиметр. После разрезания и точного распила фанеры десятки иду за следующей фанерой толщиной 15 миллиметров. Размечаю 4 отрезка и распиливаю таким же способом. На четырех отрезках с помощью шлифовалки торцую торцы. получились вот такие вот детальки пришло время скрутить их в одно целое с помощью специального сверла и евро винтов Пока пошившись 20 минут, на выходе имеет два вот таких вот корпуса. Иду за следующей фанерой. В этот раз 4 миллиметровой. Из этой фанеры делаю задние стенки для своих корпусов. Ящики готовы, теперь нужно сделать для них открывающиеся двери. Буду их делать из 15 мм фанеры. делаю одинаковые четыре детали на этот раз фрезерую с каждой стороны Получились 4 ровных, отфрезерованных дощечки. Самое время сделать петли для этих дверок. Петли выбрал кухонные. Для этих петель нужно просверлить отверстие 35 миллиметров. На задней части заранее прикручиваю усиленные петли для того, чтобы вешать эти шкафы. Получилось как-то так. Не скажу, что прям идеально, но то, что хотел, я сделал. Начинаю освобождать поляну под сегодняшний проект. За кадром разметил и просверлил и установил болты для того, чтобы повесить эти шкафы. Шкафы висят, но это еще не все. Вымеряю оставшееся пространство и что-то начинаю придумывать. Вот пошла профтруба 20 на 20. Выставил 45-й угол, начинаю делать одинаковые отрезки. Один за одним, один за другим, в итоге получается вот столько вот разнообразных отрезков. Дальше пошла сварка. Выставляю то, что нужно, и с помощью полуавтомата свариваю эти отрезки. Сделал таких три рамки. теперь крашу их в черный цвет и оставляю сохнуть а сам начинаю работать с топором и деревяшкой отрубил более-менее квадратный черенок и установил его в токарный станок ботавший 10 минут у меня получилась вот такая вот фигура. С помощью ленточной пилы разделила на 4 одинаковых части. Так, железяки высохли, начинаю работать с ними. Все размечал и мерил с помощью лазерного уровня, чтобы было все четко и ровно. Из фанеры 10 мм напилил ровные отрезки по 35 см шириной и распределил их равномерно, сделав из них одинаковые полочки. Чтобы выровнять и придать более эстетичный вид снизу каждой полки я установил и притянул брусок 40 на 20. В итоге получилось вот такое вот место для хранения. В шкафах еще ничего нет, ничего не оборудовано, но там будут храниться какие-то мелкие вещи, которые не нужно, чтобы попадала пыль. На этом все. Если понравилось, ставьте лайк. Всем пока-пока.